С вами интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента компании «Коруда», набор из 118 предметов, код товара КРТК-118. Набор профессиональный, изготавливается в Тайване, поставляется в такой вот упаковке бумажной, и важные надписи на упаковке, скажем так. Это сделано в Тайване, и пожизненная гарантия на инструмент «Коруда». То есть профессиональный набор с пожизненной гарантией. Ну, адрес завода есть на углу, и расширенная, ну, как расширенная, в картинках указана комплектация набора, полностью, что идет в наборе. Набор состоит из 118 предметов, два рабочих квадрата 1,4 и квадрат 1,2. Под них идут две трещотки. Трещотка под квадрат 1,2. Трещотки в наборе на 36 зубьев. Они разборные, то есть можно обслужить внутри. Имеют реверс, быстрый сброс. Длина трещотки под квадрат 1,2 старает 250 мм. Рукоятка здесь полностью из пластика. Но это плюс, потому что резиновые, они быстрее разъедаются маслом во время работы. Надпись коруда на трещотке на металле и номер по каталогу. Весь инструмент, ну кроме вещей, имеет... Номер по каталогу, то есть каталог бумажный или в PDF-формате, по которому вы можете найти э, данную трещотку или любую единицу из набора и заменить ее. Трещотка под квадрат 1.4, длина ее 145 мм, также реверс, быстрый сброс, также разборная на 36 зубьев силовая. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, рукоятка полностью из пластика. Имеется присоединенный квадрат для того, чтобы можно было подсоединить или на выбор удлинитель удлинить или трещотку, получаем отвертку с реверса. Данная рукоятка применяется с битами. Два бокса бит под квадрат 1.4. И вот такой вот переходник. Надеваем и выбираем нужную биту из данного бокса. Биты здесь крестообразные, шлицевые, шестигранные и биты торкс. Довольно-таки расширенный набор. Также эта отверточная рукоятка применяется еще и с головками под квадрат 1.4. есть нужно куда-то подлезть, трещотка не подлезешь, вот отверточной рукояткой более удобно докручивать или откручивать. Вороток шарнирный также очень полезная вещь в наборе, так как можно срывать гайки или докручивать до конца. Длина его 340 мм. Имеет насечку на ручке, чтобы удобно было держать, и она не выскальзывалось. Данный механизм самого воротка, он меняется. То есть откручивается болт, и можно заменить, если вдруг полетит. Клещи переставные. Длина их 240 мм. Без пластиковых накладок на рукоятке, они полностью из металла идут. Молоток 300 грамм, рукоятка деревянная, длина 300 миллиметров. Плоскогубцы 180 миллиметров, рукоятки полностью также из пластика идут, не резиновые. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала во время откручивания. Карданы. Два кардана под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками. Ну, здесь В этих наборах, вообще в профессиональных наборах, э, здесь очень все качественно и аккуратно сделано, поэтому это не влияет ни на что, разве то, что он не разборнул. Так, по качеству отлично. Удлинители под квадрат 1,2. У нас два удлинителя в наборе. Это 250 мм длины и удлинитель 75 мм. Под квадрат 1,4. Три удлинителя. 50, 100 и 150 мм. 150 это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Очень хорошо инструмент защелкивается даже в нижней крышке, то есть исключает выпадание его. Теперь головки. Головки в наборе короткие, шестигранный профиль. Общее количество головок квадрат 1,4 и квадрат 1,2, 28 штук. Самая маленькая головка 4 мм, 6 граней под квадрат 1,4. Самая большая шестигранная под квадрат 1,2, 32 мм. Ну, надпись на головках стандартная 32 Это размер, коруда Гравировка на металле Инструмент и номер даже есть По каталогу сталь. Вес головки составляет 220 грамм На 32 мм То есть она тяжелая Головки торкс Здесь их немного, 8 штук Е10 Самая маленькая и самая большая Е22, еще есть Е-11, Е-12, Е-14, Е-16, Е-18, Е-20, Е-22 и Е-10, которые я держу в руках. Это внутренний торг в основном применяется в иностранных автомобилях, странного выпуска. Так, э, комбинированные ключи 16 штук. Э, самый маленький ключ на 6 мм. Самый большой ключ 27 мм. Ключ гладкий, единственная надпись есть, видите, коруда, номер по каталогу также имеется. Причем ну, отличие профессионального инструмента, э, то есть высокого качества, в том, в том, что номер есть по каталогу. Джонс, взять Force. у всех присутствует номер по каталогу. Также в коруде вот здесь есть, также GTC. Хромбонадий, коруда 27 мм, ключ. Тоже хорошо, хорошо и плавно защелкивается. Все зависит от кейса. И здесь кейс высокого качества. Переходник под квадрат 1.2 используется с битами. На примере трещотки. одевайте переходник. И биты есть у нас здесь короткие под квадрат 1.2, 14 штук. И есть биты длинные, 7 штук, шестигранный гранный профил длинный. Все биты подписаны в своих ячейках согласно размерам. И биты короткие. Подсоединяйте также в этот переходник. Здесь можно менять или трещотку, или вороток ставить. Отвертки. Четыре отвертки. Крестовые и шлицевые. по две штуки. То есть короткая и длинная. Рукоятки здесь тоже полностью из пластика идут. Надпись коруда на пластике. Длина и маркировка отвертки указаны на кейсе, ячейки, согласно которой лежит отвертка. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Длина его 12,5 см. Под квадрат 2, 1,2 такого именно Т-образного в наборе нет. Есть вот такой вот. Квадрат два, который я уже показывал. Так, по комплектации э, все показал. Э, теперь по самому инструменту визуально, как он выглядит. Ну, это как отлит инструмент. Можно так, вернее сказать. Здесь все хорошо, гладко. Все отполировано. Имеется защитное покрытие матовое. Без заусениц, без сколов, без следов отлетия, То есть все гладко, все красиво и качественно. Кейс. Кейс состоит из двух частей. Две крышки скреплены мет... э... пластиковая зависа, но внутри имеется металлическая вставка. Запирание набора идет на четыре замка. Замки пластиковые, два сбоку и два спереди. Замки, которые спереди, имеют еще металлические накладки с надписью «Коруда». Держится не на металлических штырях, сам замок пластиковый, на металлический штырь крепляет его к самому кейсу. Как держится инструмент в верхней крышке? То есть здесь все хорошо защелкивается, и проблем то, что инструмент будет выпотать у вас, не будет. Единственное, хорошо дощелкивать его до конца, все держится на своем месте. Теперь покажем кейс вам габариты кейса набор нелегкий 11 с половиной килограмм весит он. ширина кейса 52 сантиметра высота 9 с половиной длина 38 ,5 см. сантиметров вес набора 11 кг. половиной килограмм запирание на 4 защит очень плавно все хорошо закрывается и также вот, открывается. Пластик здесь средней жесткости, продавливается пальцем, но пружинит очень хорошо. Ну и кейс визуально очень хорошо изготовлен. Коруда инструмент на верхней крышке кртк 118 сделан в Тайване, ну, tool kit, набор инструментов. Спасибо, что смотрели наш видеообзор, подписывайтесь на канал. До свидания.